Всем привет! И сегодня у нас на распаковке долгожданная посылка с магазина Гербест. Долго я ее ждал, шла она больше месяца Все потому, что шла почта Эстонии Сначала она плыла по морю в пароходе Трекаться начала только когда достигла Эстонии Потом долго путешествовал по самой Эстонии В общем, из всех доставок не считая СДЭКа, почта Эстонии самая медленная. Здесь мы имеем, вернее, Аполло. Не, не путать с вернее Аполло Лайт и прочими телефонами. Ой, уронил. Так, тут мы не больше. Ничего нету. Пустой пакет. Коробочка целая. Углы целенькие. Но коробка классная. На ощупь такого премиального очищение здесь мы видим характеристики 21 мегапиксель камеры 4 оперативки 64 встроенный Helio 25 4K дисплей 4G интернет и так далее и тому подобное вообще телефончик классный я его взял в упрек всяким там сиоми, чтобы на сравнительном обзоре им нос утереть. Коробочка открывается туго. Внутри коробочки какое-то такое пятно в бархате. Кстати, да, донышку коробки покрыто бархоточкой. Дальше мы видим пристегнутый ремнем безопасности телефон. Нет, он там за что-то держится. Ладно, вы все знаете, что держится он за VR-очки. Это была одна из причин, чтобы его купить. И, Кстати, держится он крепко. Вылазить оттуда никак не хочет. Мы его все-таки вытащим. Всеми правдами и неправдами. Так, и сейчас у нас торжественный момент. Достаем из пакетика... Ура, товарищи. Все-таки я его дождался. Как я его ждал, как я его ждал. По размеру, как Xiaomi Redmi Note 4. Внешне похож. Ну, в принципе, смартфоны все сейчас одинаковые. Тут уже говорить нечего. Датчик отпечатков. Вспышечка двухцветовая, по-моему, лазерная фокусировка у него есть. Подробнее по характеристикам мы поговорим. Позже. Нажмем пока на кнопочку, пусть включается. А мы полазим по коробочке. Что-то как-то так, взым. кого-то там что-то внутри отвалилось. Что мы имеем? Два слота под карты. Джек 3,5. Ну, камера вспышка. Тут лазерная фокусировка. Пальчики датчик. Качельки, включение. тач все микрофон. Так, как включаешь? Да ладно, ты уже включен? Это очень-очень быстро. Welcome. Угу, угу. Меня сейчас раздражает в телефонах то, что первый пуск проходит очень-очень долго. Здесь буквально ядерно все стартануло. Камера. Хм. Камера, камера. Ну-ка, хваленая, 21 мегапиксель. Но а, ну вот, практически отличия. Видно, что нету. Ну, то есть, отличия между тем, как листик выглядит на самом деле, и как его снимает камера. Так, ладно, отложим его на потом. Перейдем к VR-очкам. Щелк, сказали, очки. Здесь имеем вот такой вот ремень. Можно использовать для сада маза. Но тут, в принципе, собственно, сами очки представляют из себя какую-то неведомую такую качающуюся штуку. Да, вот так вот еще страшнее, чем снутри выглядит снаружи. Там внутри пыль. Склянем в очко за урону. Так, ладно, это мы все посмотрим на обзоре. Так, так, так. И при том, что, вернее, Apollo выпускает три модели телефона и отличаются они своими характеристиками. Но, ну, да, он самая дорогая типа флагман, не флагман, не пойми. Инструкция на русском языке. Я думаю, что они так долго ко мне шли? Они инструкцию на русский язык специально переводили. Товарищи китайцы, в следующий раз можете не переводить. Я лучше китайский выучу. Сколько я с вами общаюсь, уже пора. Так, инструкции к самим VR-очкам. Значит, вот это а, чудо-приспособление цепляется у нас сверху. Туда телефон вставляется, регулируется, смотрится. Зарядочку. Зарядочка такая мощная. Но он поддерживает быструю зарядку. Что у нас тут написано? Ну, я надеюсь, видно. Снимаю я это на смартфон ZTE Axon 7 Minion. Можете оценить за одно качество. Так, ну скрепка валяется. Больше там ничего нету. Никакого шика, блеска, красоты. Ну Тут имеем какую-то мягкую такую подставочку. Все, коробка чисто бутафорская. На некоторых смартфонах имеет намного больше качество. Ну, это все Touch-C, как T-C. Ничего особенного. Так, вернемся к телефону. К телефону. Телефон довольно-таки быстро прогрузился, имеет голый Android. никаких у нас тут наворотов излишних нет, не будет проблем с поиском и установкой софта, выбираем сразу язык, Выберем русский. Я не знаю, на каком я разговариваю, но читать предпочитаю, если получается на русском. Так, болгарский, казахский, русский, сербский есть. Но обзор языков и всех смартфонов, я считаю, уже глупый и нецелесообразный делать, потому что это перевод идет от андроида, все телефоны сейчас уже переведены. Так, синтез речи, голосовое управление, скорость. Наверное, на этом распаковку мы закончим. Имеем вот такую композицию. Спасибо Гербесту, что отправил все в целости сохранности. Встретимся на подробном обзоре, где я надену вот эту вот штукенцию. Расскажу. Как были ощущения. Может быть, даже какой-нибудь порно-ролик в ней посмотрю. Тоже расскажу, как ощущения. В общем, всем пока. До новых встреч.